Всем привет, вы слушаете подкаст «Чай не красного». у микрофона Владимир Близнецов, Александр Головин и Захар Стрекалов. общество скептиков проводит регулярные встречи во многих городах России. В Петербурге мы встречаемся два раза в месяц по четвергам в антикафе 12 комнат. Подробности вы можете узнать в нашей группе ВКонтакте или на сайте skepticsociety.ru. Сегодня 27 сентября 2015 года и во втором выпуске мы поговорим про искусственный интеллект и разберем очередные тайные древности. <музыка> uh, у меня к вам такой вопрос, господа. Вы случаем не андроиды? Я призываю вас хорошенько подумать <музыка> и дать какой-то разумительный ответ. Ну, Android это что нас? Самом... Ну, я подразумеваю человекоподобного робота, который способен контактировать с людьми и казаться во всем человеком, но на самом деле, если его разрезать и посмотреть внутрь, то он робот. А, -а теперь что понимать под роботом? Потому что есть такая точка зрения, что как бы мы биороботы. <del> <-speed> <everywhere> нет, я имею в виду механически созданные кем-то с какой-то целью. Как вы можете узнать о том, андроид вы или нет? Есть какой-то способ проверить? Разрезать как? себя и посмотреть. Разрезать, да, вы когда не пробовали? <свят> ну на, на самом деле определиться с тем, является ли человек с которым вы разговариваете андроидом или нет, если не, не невозможно, то довольно сложно. В том плане, что андроиды, ну вот как мы их помним из какой-то научной фантастики, могут быть такие довольно антропоморфные, да, это собственно слово андроид что значит, что это похоже на человека. При определенном уровне технологического развития они могут полностью казаться людьми. Uh, это все к чему? Это, это интересный вопрос, на самом деле, к чему я все это деле... К тесту Тьюринга. Да, это просто очень интересный способ начать, собственно, разговаривать про искусственный интеллект, потому что пусть каждый слушатель сейчас попробует сам про себя определить, как бы он доказал другому человеку, что он на самом деле человек, а не андроид. И все разговоры про искусственный интеллект, они, как правило, начинаются с 1950 года именно с теста Тьюринга. был такой ученый, Алан Тьюринг, который... В 1950 году опубликовал очень интересную статью под общим заголовком «Вычислительные машины и разум», или, как он сам ее описывал, как «Игра в имитацию», в которой он подробно описал, как можно было бы поставить тест, который позволил бы определить, обладает ли машина теми же качествами, какими обладает человек в разговоре. Как он предлагал это делать? Ну, Я думаю, что многие слушатели в курсе, вообще там, про тест Тьюринга это довольно популярная вещь, но вот так в двух словах просто, может, не слышал. Грубо говоря, тест представляет себя следующее. Один испытуемый человек, другой испытуемый не человек. да, но ну, В данном случае вычислительная машина. Двое испытуемых общаются с экспертом. Перед экспертом стоит задача определить, кто из его собеседников является живым человеком, а кто машиной. И, как ни странно, задача эта довольно сложна, да? потому что если вы когда-нибудь пытались разговаривать с какими-то чат-ботами, то они порой производят впечатление там, довольно разумных собеседников. Как ни странно, но на сегодняшний день некоторые машины прошли тест Юринга По всем вот, законам этого теста мы должны их теперь считать разумными. Да? Ну, Это, например, на программа Женя Гусман, да? Да, вот именно про нее я говорю. Это наиболее известный случай вот машины, которая прошла этот самый тест. Она использовала очень такую подлую тактику, она притворилась 13-летним или каким-то там летним мальчиком из Украины, который плохо говорит по-английски. То есть <laughs> это был это был выигрышный билет, видимо, для прохождения теста Тюринга. Человек, который разговаривал с этой самой машиной, был в полной уверенности под конец диалога, что он говорил с настоящим человеком. Там не совсем, насколько я знаю, несколько было тестов, и только часть людей признали, что это человек. Ну, а некоторые те, распознались. Тем не менее, как бы результаты хорошие. Ну, да. Можешь там привести какие-нибудь примеры вопросов? Ну, там, как пытались узнать робота? Ты... Вопрос, ну, наверное, я, если честно, не знаю, какие там вопросы задавали в этой переписке, да, но вот как бы я это делал, да, я бы, наверное, задавал всякие вопросы там, на какие-нибудь вычислительные действия, или спрашивал, а что вы делали в прошлый вторник, или все что-то. Ну, вообще, если поговорить с машиной на предмет ее любви, к искусству или еще что-то, то можно там, многое узнать. Они могут там перерывать какими-то категориями, но при этом, ну, как-то глубинного понимания не будет или еще что-то, да? но ну, довольно сложно. Ты считаешь, что Дансова хороший писатель да? лобот, Смирись. <смирить> ну, что-то в этом духе. Ну или заметить какую-то непоследовательность в ответах у чат-ботов, например, такая проблема, что ты им задаешь один вопрос, а они отвечают на другой. Ну, это все довольно показательно. У людей тоже такое очень часто встречается. А, да вот, собственно, мой вопрос заключается в том, как вы считаете, вот, прохождение этого теста, оно вообще о чем говорит? Вот сказать так, что эта машина разумная, да, но понятное дело, неправильно. Ну, можно сказать, что эту программу ее же специально писали для того, чтобы она прошла тест Тюринга, что она изначально была подготовлена под определенные задачи. Ну и опять же интересно, какие вопросы ей задавали, потому что, может быть, есть в ней какая-то польза в этой программе, кроме того, что она смогла пройти тест. Может, там какой-нибудь житейский совет она может дать, для особо одиноких людей, да, есть выход, можно пообщаться с программой. Вот, кстати, да, что бабушки, может, через сто лет бабушки уже не будут сидеть на скамейках, будут дома общаться с, с искусственным, искусственным интеллектом. Кстати, интересная фантазия. Ну, вставляю искусственный интеллект, имитирующий другую бабушку. Да. Я постараюсь переформулировать вопрос. Как вы считаете, этот самый Женя Гусман, да, или, или другие вот подобные там, аппараты, роботы или еще как они разумны или нет? В плане того, обладают ли они интеллектом или нет, или ну, обладают ли они сознанием или нет. Сейчас начнется, что такое интеллект, что понимать под сознанием. Ну, первый ответ, который приходит в голову, что, естественно, они неразумны. Ну да, то есть что это просто программа, которая действует по определенным законам, да, и что как бы назвать ее там какой-то интеллектуальной или самосознающую себя, да, или еще как-то, то, то есть, ну, совершенно нельзя, да, потому что мы точно понимаем, что она была фактически специально создана, чтобы этот тест пройти. Тут как раз, я думаю, что важно сказать, ну, на русском звучит искусственный интеллект, да, угу. а все же, если посмотреть английский вариант, то это artificial intelligence. Не интеллект, да, интеллигент. это как э, имеется в виду мыслительные процессы. Есть некоторая неточность в русском переводе этого словосочетания, и отсюда некоторое непонимание. и еще об этом сейчас скажу. Откуда, собственно, вот такое отношение к искусственным интеллектам, да, как к таким мифическим существам? Если вы вспомните какие-нибудь научно-фантастические фильмы или книги, то вы поймете, да, что вот роботы представляются всегда... Ну, каким-то человекоподобным существом, да, которое там, было собрано на конвейере и обладает сознанием, там, способно к творчеству, например, как в 20-летнем человеке. Да? Если помните, вот хозяин этого самого mm -hmm. Робина Уильямса, да, он э, не относился к нему как к личности до тех пор, пока этот самый Робин Уильямс не сделал игрушку по собственному mm -hmm. проекту. И, то есть, тогда он понял, что он способен к творчеству и, значит, mm -hmm. разумен. Фильмы и книги они формируют в обществе такое вот впечатление, что искусственный интеллект должен быть вот именно таким, да, то есть это должны быть такие антропоморфные роботы, которых от людей вообще не отличить. да, Не обязательно, может быть еще, ну часто бывает, что летит какой-нибудь космонавт в космосе и разговаривает там со своим бортовым компьютером, или как это, Тони Старк с Жарвисом. Тоже вполне себе искусственный интеллект воспринимается как что-то а, разумное. Ну, ну да, ну, ну, в, в Интерстеллари тоже был робот с искусственным интеллектом. Ну да, но у них все равно какая-то персональность есть. Да, да, То есть, да личность. Они, личность, да. То есть они обладают чем-то таким неу неуловимым, да, как, чего вот у робота, который, допустим, там масло нарезает, у него нет. Такого вида подачи в популярных всяких вещах, да, оно задирает планку для искусственного интеллекта настолько высоко, что достигнуть он, в принципе, не в состоянии на сегодняшний день. Но при этом... Опять же, возвращаясь к английскому определению Artificial Intelligence, такого рода интеллекты уже существуют. Взять, например, iPhone и их Siri, которые, в принципе, обладают некоторыми умственными способностями. Ну, распознавание голоса уже чего то стоит. Да, то есть это довольно прорывная вещь. Многие функции интеллекта уже воспроизведены. Просто они находятся на таком довольно примитивном уровне. И говорить о том, что это там полноценное сознание или там имитация мозга нельзя. Да, но при этом какие-то функции мозга мы уже можем воспроизвести в машине. Причем некоторые даже превзойти. Да. Вот вспомнить того же деблю, да, который вот Карпова победил. Ну, а, шахматная э -э программа. На самом деле, вот, я сейчас как скептически отношусь к этим вот, э шахматным машинам, Каспарова, потому что... Не Карпао, извиняюсь. Просто можно создать машину, которая будет хорошо играть в шахматы, но при этом человека она все равно в большинстве случаев обыграть, скорее всего, не сможет. Просто потому, что в шахматах очень много комбинаций, и программировать все это дело вручную, да, то есть там просчет каждой комбинации. Мы же должны программу создать для машин, правильно? Это сложно. Поэтому проще научить программу играть в шахматы, прям реально научить ее играть. Сделать программу, по которой машина научится играть в шахматы. То есть не просто сказать и как играть, а сказать, как научиться. А так вот, эти программы, которые обыгрывали. Вот я сейчас не знаю, но я думаю, там так и делается, просто расписываются какие-то алгоритмы, как каждая фигура ходит и все, а дальше цифры. просто побеждает за счет того, что она может просчитывать много-много операций. Ну, возможно. Хотелось бы сказать еще про… Научную фантастику, да, и вот тот случай с Робином Уильямсом, где у него появились чувства, и вот говорят, что вот это тот самый переломный момент. Эта позиция, она вот, на первый взгляд, довольно уязвима для критики, потому что, если вы подумаете, то можно, в принципе, любой аппарат наделить какой-нибудь способностью, допустим, воспринимать механические там, удары, да, или еще что-то, и интерпретировать их как боль. То есть это как бы будут чувства, да? Это вроде как вот нивелирует вот этот самый подход, что вот как фантасты любят, да, что там чувства появились, значит, все. А Но ну вот у меня есть критика на эту критику, потому что, если вы подумаете о неискусственном интеллекте, да, вполне естественно, мы без себя представляем не что иное, как вот набор таких самых вот функций, да, которые выполнены в виде каких-то. Механизмов, которые воспринимают там, механические изменения там, среды, да, интерпретируя их там, как тактильные ощущение или боль, и низкий заряд аккумулятора, грубо говоря, да, вот мы воспринимаем как чувство голода. Вот На таком сугубо биологизаторском подходе мы да, вот, ну есть такие самые вот эти машины, у которых собственных чувств как таковых нет. А вот как быть с роботом, который вот всем этим обладает, но при этом мы знаем, как бы, что вот чувствами он не наделен? Это довольно сложная философская концепция, мне кажется, потому что, вот как вы можете понять, ну вот у него программа написана, что вот если его ударить по этому месту, ему будет больно. И он будет кричать, визжать, плакать на ну, своем робоязыке, да? Он вот он не бил. Да, а, а то еще и там драться или убегать. А... А я думаю, что эмоциональный отклик все равно будет. Если он еще будет выглядеть как человек, то, ну, мне кажется, будет в любом случае, что будет эмоциональный отклик, будто это человек, ну, или что ему там на самом деле ну, больно. Типа включится эмпатия, да? Да, и... включится эмпатия, вот а. что он тебя сказать. Ну, это как бы другой вопрос. А вот э, я, собственно, спрашиваю, считать ли его боль той самой болью, допустим, которую мы бы испытали, если бы нас так ударили? Ставит ли знак равенства между этими двумя вещами или нет? Нет, на мой взгляд. Опять я же могу ошибаться, сейчас такое разуме ну, от, ну, Ответа потому, правильного что... вообще нет. Поэтому. Ну да, нет правильного ответа, да. Ну Потому что он же, по, по большому счету, то он боль не чувствует. У него просто есть алгоритм, что вот его сюда ударить, ему нужно изобразить какие-то такие эмоции, как будто у него боль. То есть он просто может не понимать, что это такое. Но в отличие Но... от человека, который это понимает, да? Ну, Человек и... это все тоже рефлекторно происходит. А у него это, в общем-то, рефлекторно у него происходит. Ну не смотри, происходит. вот тебя ударили в определенное место, сработали определенные рецепторы. Мне а в любое я... место дальше можно а, да. это а, импульсы, импульсы побежали. По нервной системе, добежали до определенных структур мозга, там это дело обработалось, передалось в кору, и вдруг ты понял, что тебя ударили. И тебе больно, потому что мозг интерпретирует подобное ощущение как неприятное. Чем это фактически, вот на таком примитивном механическом уровне отличается от восприятия робота. Если не включать сюда каких-то дополнительных вещей, то, наверное, ничем и не отличается. Вот, ну это... вот если как-то описал так чисто механически. Это такая не очень приятная мысль в том плане, что мы-то знаем да, априори, что мы-то обладаем вот какими-то там чувствами и сознанием, да, что на самом деле это какие-то сугубо механические функции, мы об этом не думаем. Нам неприятен такой подход, потому что мы не любим себя как не заводить каким-то набором механических функций. Но при этом с роботами мы так поступаем. Просто потому что мы знаем, как они устроены, как это работает. Это все ведет к другому моему вопросу к вам. Как вы считаете, создание искусственного истинного интеллекта в нашем понимании это возможно или нет? Можно, можно, просто потому что мы же таким образом естественным появились, почему мы не можем в тех же условиях создать механическую копию нас? Теоретически возможно, только надо сначала опять же с тем же естественным интеллектом разобраться. Да, да, да, вот, вот, вот нужно, как, нужно оно понять, как, как оно работает. Если мы это... хотим создать искусственный интеллект, который прям будет полностью имитировать человеческий, Я, окончательного понимания у нас нет. Я на самом деле очень рад, что вы про это заговорили, потому что вот я вам расскажу одну забавную историю, которая у меня случилась, когда я сдавал экзамен по философии недавно. И, собственно, у меня с философом состоялся такой интересный диалог. Один из вопросов, который у меня был в билете, это там, про проблемы науки и вычислительных технологий. В ходе обсуждения этого вопроса я упомянул искусственный интеллект. После всего этого дела, поскольку я ответил, мне философ задает вопрос, а вы считаете, что создание искусственного интеллекта возможно? Ну вот я как-то попытался ответить, примерно так же, как вы сейчас, что, ну, ну скорее всего, да, техника идет такими семейными шагами, что там, рано или поздно мы к этому придем. Но что он мне сказал, вот даже он не, не то, что он мне сказал, он меня спросил, как вы считаете, чтобы сделать искусственное яблоко, нам нужно знать, как устроено настоящее? Я сначала не совсем понял, к чему он ведет, да, потому что как-то он вот ни с того ни с сего там, Тут аналогия то а. Ну вот, просто, просто там как-то еще между этим какие-то реплики были, я не сразу выловил, что он имеет в виду. Ну, я так подумал, а, типа, вы про это? Ну, да, наверное, чтобы создать искусственное яблоко, нам нужно знать, как устроено настоящее, но при этом... Я тогда не нашелся контраргумент привести философу, да, но вот почему мы считаем, что интеллект существует только в одном единственном виде, вот в данном конкретном примере, в виде яблока. Почему нельзя создать апельсин или, там, не знаю, грушу. Не яблоко, но тоже фрукт. То есть из той же категории вещь, но другую. Интеллект, но другой. Почему мы считаем, что возможно существование только вот только такого? Мы это как-то априори решили, потому что мы других не знаем. Но кто сказал, что это невозможно? Но, по-моему, это просто он немного, как любой уважающийся философ, немного увел тему в сторону и не совсем ответил я к тому, что мы для того, чтобы создать искусственный интеллект, мы должны как бы понять, как устроен наш интеллект. Но мы можем понять ну со временем, как он устроен, не говорю что прямо сейчас. Вот поймем и сможем скопировать? Вот, ну, пожалуйста, можем сделать такой же, причем здесь какой-то другой интеллект. Так, давайте сначала. Я вот, собственно, полемизирую на тему. Чтобы создать искусственный интеллект, нужно знать, как устроен настоящий. Я говорю, что не нужно. Потому что мы можем создать интеллект, который будет качественно от нашего отличаться. Да. Но вот. я, а я про другое говорил. Я говорил про то, что вот, что он же, когда задавал такой вопрос, он же, наверное, имел в виду именно интеллект такой человеческий. Ну да. Вот. И на этот вопрос гораздо проще ответить, чем вот то, что он там привел пример с яблоком. Это вообще, по-моему, не к силу не городу. Но сейчас я хочу собственно, поговорить на тему того, какие бывают аргументы против того, что искусственный интеллект возможно создать, потому что таких много. Я могу сразу один привести. Это то, что люди, которые выступают против возможности создания искусственного интеллекта, люди, которые верят в Бога. Сознание, они считают проявлением божественного начала в человеке. И повторить его человек не может. Поэтому искусственный интеллект невозможно сделать. Я на самом деле сталкивался с тем же самым. Ну, не, не то, что многие, да, или там все, нельзя сказать, что все противники искусственного интеллекта ну, верят в Бога, да, но ну, просто <св> а, это довольно распространенные аргументы. Вот мне попалась на глаза одна очень интересная статья. Там несколько аргументов приведено вот против того, что искусственный интеллект в принципе возможен. И один из них звучал примерно следующим образом. Сознательные действия опираются на смысл который мы можем понять, но не можем воспроизвести в программе. То есть человеческое действие – это какая-то квинтэссенция смысла. Да? То есть мы можем понять вот его действие и смысл за ним лежащий. Но при этом вот этот самый смысл – это какая-то такая неуловимая вещь, что написать смысл в программу мы не можем. И дальше. Сознание – это орган человека, невоспроизводимый в рациональной модели. Это я цитирую. И сердце, мозг, а есть сознание. Ну, вот там было так написано. Тоже поговорим. Оно главная деталь, созданная Богом, и оно бесконечно сложно. Сразу бросается в глаза, что здесь как бы такая есть предпосылка, что там, человеческая душа, там сознание в данном контексте создано Богом. Ну, мы опустим сейчас этот вопиющий момент, а давайте так по частям, да? Вот, сознательное действие опирается на смысл, который мы можем понять, но не можем воспроизвести в программе. Вот. Я считаю, что все-таки смысл действия человека как-то можно воспроизвести. Даже если он неосмысленно поступает. Можем попробовать на примере, да, как-нибудь. Вот, допустим, человек пишет Sunnet. И вот какой смысл у его действия? Мы можем просто разложить вообще мотивы человека, например, но он хотел прославиться, а он хотел самореализоваться. В принципе, его все вот эти вот посылы, они... Ну, короче, это вот то, что я хотел подвести, что это какой-то ограниченный набор посылов. Угу. Просто основная тезис вот данного аргумента состоит в том, что вот этот самый смысл задать в программу невозможно. Ну, Но... почему задать? Допустим, даются задачи о программе, там, ты должен прославиться. И вот он из огромного количества вариантов решает, например, я там прославлюсь, напишу сонет. Отправлю его там куда-нибудь в газету, и я прославлюсь. Один из вариантов решения проблемы прославиться. Ну, да. и картину напишу, как тут недавно писали. Да, Нет, то, есть. Робот, ну, то есть робот как бы может решить, он напишет сонет, нарисует картину, что там еще можно сделать. Ну мы все равно немножко уходим в сторону, в то есть тут именно смысл действия нужно как-то описать, да? Ну, Нет, ну смысл уже... вот из этого можно как бы, зачем ты это сделал? Я там хотел то-то, или хотел то-то, или хотел там третье-десятое. Я, сейчас честно, не очень понимаю вообще, что вот в данном аргументе подразумевается под этим вот эфемерным смыслом. Все эти мотивации человека, они довольно такие, ну, их можно как-то в каком-то двоичном коде, я не знаю, представить, да, ну, и может, систематизировать. Да, вот, если не сразу, и, Кстати, то, даже была попытка с... тому то уже масло ну типа Чтобы да, не, не идти совсем, нас скажут, что мы там биологизаторы такие. Да. Скажем, ну не сейчас. То сейчас мы как бы не знаем, как устроено сознание, и то есть возможно когда-то в будущем. На данный момент можно в каком-то приближении возможно задать, вот как вот мы сейчас предположили там, по смыслу, от мотивации отталкивается, но это не будет полностью повторение, потому что у человека может быть какие-то еще есть там. что которые мы не знаем. Упрощенный интеллект. Поумный интеллект. IQ70 сначала заложить. Ну давайте, смысловая часть она кроется в том, что сознание — там это орган человека, да который бесконечно сложен, и его невозможно воссоздать в рациональной модели. Как я понимаю, сознание бесконечно сложно, и что-то бесконечно сложное мы создать не можем, потому что на это уйдет бесконечное количество сложных действий. Вот как вы считаете, сознание бесконечно сложно или нет? Не бесконечно сложно. То есть все-таки сознание это какая-то такая... Такая не очень сложная вещь. Да? То есть, ну, не нет, бесконечно сложно, да, Я бесконечно вообще сложно это и... переформулировал, потому что как-то, на мой взгляд, очень расплывчато, что там сознание это орган. Я бы сказал, что все-таки мозг это орган, а сознание это уже как бы функция этого органа. Ну, я бы тоже так сказал. Ну, да. Да. ну, так можно просто сказать, ну, это бред, чем чем тут разговаривают. Просто это довольно часто вот такой аргумент, да, вот именно такого философского толка, да, что сознание это нечто такое, что вот создать никак не получится. Там еще в этой статье несколько аргументов такого научно-технического характера, да, но в них разбираться это довольно мне кажется скучновато поэтому я предлагаю поговорить вот на чем мы вот сейчас про сознание тут пытались как-то говорить что сознание это вот там функция мозга человека и так далее а был ли мальчик вот собственно в чем мой вопрос Но сознание это существует как вы считаете ну, как философский термин да Как философский термин что понимать подсознание опять а, подсознание нужно как-то украять хорошо говорить. в данном контексте под сознанием будем понимать следующее это способность организма воспринимать самого себя и ограничивать себя от там, мира и таким образом делить все сущее на субъективное и объективное. Ну если так, ну я ну, что существует, иначе мы бы что бы не сидели. Ты сейчас сидишь, разговариваешь и вот там у себя в голове какие-то мысли крутишь, и тебе кажется, вот ты можешь себя, вот, так скажем, мысленно пощупать как некое какое-то такое я. Ну да. И это для тебя является доказательством того, что твое сознание существует. Ну ты как описал, как Испомним, как ты описал ты сознание, карта, да? Это, да? Ну я вот, я не значит существующее. Да. Ну, он вообще немного другое имел в виду, ну но... собственно, вот мой аргумент заключается в следующем: что никаких внешних причин считать ваше сознание существующим нет. Вот, к примеру, откуда вы знаете, что я сознанием обладаю? Где бензопила, давай поспилим Нет, в том-то и дело, что как бы, распилив меня и увидев мои внутренности, вам ни о чем не скажет. Да? Мы хотя бы поймем, что ты не андроид. Ну Вам придется иметь дело с последствиями. Но Мы наслышать. тут делаем допущение, что мы тоже обладаем сознанием, мы можем установить с тобой контакт. Я хочу вас познакомить с очень интересным таким феноменом. Он реально несуществующий, существующий, хочется верить. Но вот на, на бумаге такой термин как бы есть, это философский зомби. То есть вот представьте себе человека, который отвечает на все ваши там, высказывания, реагирует на все ваши действия, точно так же, как реагировал бы нормальный, адекватный человек, обладающий сознанием, но при этом сознанием он не обладает. То есть он не обладает саморефлексией, он не понимает, что происходит, он не знает, кто он, что он, он не осознает себя, но при этом он способен абсолютно так же функционировать, как самый обычный человек. Как бы вот внешне это никак не проявляется. Как быть? То есть это неразрешимая такая, на мой взгляд, задача. Недоразрешимая задача, но мне кажется, что это опять же узкофилософский такой чай не Потому что, ну, вот, есть человек, который вот делает все как человек, но не обладает сознанием. Типа определите, что вот он не обладает сознанием. Ну блин, это тоже какая-то. Сферический человек сфер... в вакууме. Сферический философский зомби. Ну, просто это, на мой взгляд, такой аргумент он ну, не имеет смысла. Ну хорошо, тогда перейдем вообще к тяжелой артиллерии. Моя задача сейчас вам показать, что сознание это не такая уж валидная вещь, как многим кажется, да, и что вы сами себя осознаете как осознанное существо, ни о чем не говорит. В 2008 году случилась очень поразительная вещь. Группа немецких ученых взяла магнитно-резонансный томограф, взяла кучку испытуемых, и в грубом приближении, расскажем так, дала им две кнопки, посадила в томограф и сказала, нажимайте кнопку тогда, когда вам вздумается, главное зафиксируйте тот самый момент времени, да, когда вот вы решили нажать кнопку, там одну или другую. И что выяснилось? Оказывается, что человек на уровне мозга, не в сознании, принимает решение нажать какую-то одну или другую кнопку, и импульсы, которые необходимы для реализации этого действия, уже в мозге пошли. А в сознание оно попадает спустя 7-10 секунд. Решения принимаются до того, как они попадают в сознание. Если еще проще, то мы осознаем свои действия уже постфактум. Если сознание в таком случае? Да, что это такое, если мы даже свои собственные действия не можем осознавать ну, вовремя, да, грубо говоря? Мозг за их принимает, а потом показывает нам в виде того, что мы как будто сами их приняли. Mm -hmm. На мой взгляд, он совершенно ломает представление о человеческом сознании. Как ну, я Не сказал, о... что он совершенно ломает, потому что он... Ну, мы осознаем себя, мы себя осознаем. Какая-то реакция сначала появляется в мозге, а потом как бы переходит там в сознание. Это тоже не совсем удивительно, ну, потому что сознание – это функция мозга. Ну, я тут проблемы сейчас ну, не вижу уже. Но при этом это же такая вещь. Решения принимаются в сознании, да? Нам хотелось бы в это верить, что мы сами принимаем осознанные решения что-либо сделать. Правильно? От того, что появляется какой-то импульс в мозге раньше, чем выпадает в сознание, не делает это решение не нашим, потому что мозг – это же мы. Ну, приятный... Это же не какой-то Под отдельный Подожди, подожди. А, вот это, кстати, очень интересный вопрос. А с чего ты взял, что твой мозг – это ты? А, потому что я, я вот тебе могу показать, что на самом деле ты – это не твой мозг. Нельзя поставить знак равенства, потому что мозг, он знает, во-первых, больше тебя, он ответственен за все функции в организме, за которые ты не отвечаешь, и он говорит тебе, что делать. Он говорит тебе, когда есть, когда ходить в туалет, когда ложиться спать, он регулирует твое настроение, там, он говорит тебе, что ты видишь и что не видишь, обрабатывает там еще какие-то слуховые, зрительные и другие тактильные ощущения, показывает их тебе. Смеха ради, судя по всему, потому что решение -то он тоже за тебя принимает. Я хотел немного это сказать, там сейчас был смысле, что я хотел. У нас все-таки есть вот эта функция мозга, которая называется интеллект она позволяет нам как-то бороться со своими желаниями. Допустим, у, у животных, но ну, они не могут а, не пойти на поводу своих рефлексов. В любом случае, то есть, им мозг говорит, что делать, они это делают. Uh -huh. У человека вот это, его сознание он может противостоять своим инстинктам, то есть инстинкт говорит, там, не знаю, там пойди убей старушку, допустим, в осознание может человеку сказать, типа что... Мне лень. Нет, не лень, нет, он может... Нет, ему хочется, РФ, поэтому я это не буду делать. Да, да, то есть ему хочется реально, там, ну, прям вообще, типа, нужно пойти и сделать это. Потому что мозг говорит, приказывает, все в организме кричит, иди вот это делай. Но человек может себя, ну, скажем, остановить. То есть это одна часть мозга спорит с другой частью мозга. Я не знаю, какие там части мозга спорят, я не знаю, без понятия вообще. Ну как бы не нужно, думать, что у нас вот инстинкты, они над нами давлеют. Речь-то не об инстинктах, понимаешь? Просто... Не, ну я к тому, что ты говорил на твою тираду перед Да, рисунком, -то, да, говорит. но я-то имел в виду не только вот какие-то такие базовые функции, да? Сама концепция этого сознания, да, оно как бы вот... Многие структуры мозга, э, вот действия сообщая и объединенные, они формируют сознание, да? ну, грубо говоря, ну, там вот и, имеется чаще всего в виду кора головного мозга, да, кора больших полушарий, что вот именно там как-то все вот это происходит, да, потому что если кора удалить, то нам известно, что сознание пропадает. Импульсы туда поступают все равно там из каких-то подкорковых структур, да, которые вот как бы к сознанию уже отношения не имеют. И эти поступающие импульсы, да, они, по сути, ну, вот могут быть направлены, например, да? то есть все это формируется действием каких-то более глубинных структур. И контролируются. То есть, ну вот откуда ты знаешь, например, что ну вот сейчас взял поднял кружку, да? Вот откуда мне самому быть уверенным, что я это сделал, потому что я так захотел, я так решил, а не просто потому, что вот мой мозг мне приказал или еще что-то. Просто дифференцировать себя от мозга довольно легко вот таким планом, что вот есть я, а есть он. Вот, наверное, будет еще очень интересное дополнение к нашему диалогу. Представьте себе, это тоже вот прочитано в одной такой статейке, посвященной критике вот, вообще искусственного интеллекта, представьте себе такую ситуацию: а, на Землю прилетают пришельцы, такие зеленые человечки, высаживаются там на Красной площади. И строят пирамиды. Поговорим об этом. И собирают вокруг себя народ, они такие общительные ребята, как казалось, да, короче, говорят по-русски. Прилетели они, короче, собрали вокруг себя народ, и давай отвечать на все вопросы подряд, типа, как они там живут, там еще что-то, там, и технологии мы испытали, все такое. И если спросить какого-то человека в толпе, да, вот который пришел на них по смотреть, ну как то разумные вот эти вот, наверное скажут, что разумные, да, потому что они как-то отвечают на вопросы, вообще производят впечатление интеллектуальных разумных существ. А потом мы там не знаю случайно одного из них разбираем на части и выясняем, что он просто принимает сигналы с Проксима Центавра, да, откуда-то. Uh, и ему просто там посылают команды, да, что делать. Вот когда появился оператор, мы теперь не можем сказать, что эти шелочки разумный. Да. То есть раз есть оператор, который им управляет, правильно? Ну, правильно? То, разумный right? оператор. Разумный то есть оператор У него есть свой оператор. Да. А дальше мы прилетаем на прокси-мод и выясняется, что там просто там ретранслятор стоит, да, короче, который вот тоже там какой-то механический собранный. И вот этого оператора мы уже тоже не сможем разумно посчитать, да, потому что он тоже сам откуда-то вот там, откуда управляется, да, и так далее, как-то запрограммирован. Всегда вот появляется в этом аргументе какой-то вот такой. Такой вот внешний источник интеллекта по отношению вот к этим вот локальным вещам, да? по всему философскому есть... аргументу. Это чтобы просто попытаться вот проиллюстрировать, что само понятие разума. Извините. Просто это хорошо иллюстрирует тот момент, что само понятие разума, оно зависит от того, есть ли какая-то более внешняя по отношению к этому разуму структура, которыми управляет. Вот и все, да. То есть, если бы мы вдруг обнаружили, что нами всеми управляет там разумный робот, то у нас возникла бы проблема. Потому что мы сами себя считаем разумными, да, но вдруг он в нас просто заложил такую функцию, да, чтобы мы ни о чем не догадались. И мы сами себя разумными-то должны, по идее, перестать считать в таком, вот в таком варианте, Но при этом это как-то контринтуитивно и неприятно. Это просто вот как иллюстрация того, что. Понятие разума интеллекта, оно такое плавающее, да, и все зависит от того, в каких условиях этот самый разум находится. Если по отношению к нему есть какой-то более высший разум, который его создал, если брать нас и роботов, да, то, конечно, мы не можем назвать его разумным, потому что мы-то знаем, что мы его сделали, он работает по таким законам. А если взять вот этого робота и за какую-нибудь закудалу планету, где крестьяне там не знаю, на уровне феодального общества живут, да, и вот показать им, вот этого робота и там сказать: там, скажи привет, да, помоши рукой, покажи им, как делать огонь, что-то, <св> вот. то он им покажется разумным, правильно? И они для себя ответят на вопрос: да, действительно, это разумное существо. Но при этом мы-то будем, знать, что это не так. Но у них все равно будет шанс со временем ну, определить. То есть это как бы не, не принципиально, непознаваемое что Ну, будет. конечно, нет. Просто мы предлагаем слушателям вот поразмыслить на все эти занимательные и не очень темы подумать, являетесь ли вы сами разумным существом не создал ли вас с Альфа-Центавра, и подумать на тему того, возможно ли существование искусственного интеллекта, и когда мы признаем, что робот на самом деле разумен, и сможем ли мы это сделать в принципе. И позволим роботам жениться. Позволим роботам одного пола. Это, кстати, очень интересный вопрос. Ну а дальше, я думаю, мы переключимся на другую тему и поговорим, не построили ли роботы с Проксима-Центавра пирамиды в ближайшее прошлое. В общем, сейчас мы переходим к одной из самых популярных тем в альтернативной истории, в альтернативной археологии. Поговорим про египетские пирамиды, про тему, которая уже набила многим оскомину. То есть многие люди, которые не поддерживают, скажем так, официальную версию, они говорят, что пирамиды построили там допотопные цивилизации, инопланетяне, атланты и мурицы. Цифры начинаются от 10 тысяч лет до нашей эры, и там, не знаю, там до 200 тысяч лет до нашей эры, как говорила, например, Блаватская. Но есть группа товарищей, которые поддерживаются иной точки зрения. Они соглашаются в целом с теми альтернативными историками, что египтяне, конечно же, не могли построить эти пирамиды, но и версия про постройку пирамид инопланетянами им тоже кажется бредом, поэтому они, наоборот, историю не удревняют, а переносят новое время. И считают, что пирамиды – это глобальный обман, и пирамиды строились в 16-17 или даже 18 веке для того, чтобы, не знаю, обмануть человечество. В группе не так давно у нас постилось видео с одним товарищем, который доказывал собственно эту гипотезу, и там в комментариях заодно еще тоже выложили подробный фильм одного там доктора наук. Вот мы сейчас попробуем вот эти видео разобрать. А, ну вот этот вот товарищ из первого видео заявляет, что если что-то существовало, это должно прослеживаться в истории. Ну в принципе да. Но дальше он говорит о том, что как раз-таки о пирамидах в древней истории ничего не было известно. Отметает Геродота по той причине, что о Геродоте стало известно в 16 веке, да? Может быть и раньше. Но вот он говорит, его труды были найдены в 16 веке, и поэтому Геродот тоже выдумка. А вот э, как он этот скачок совершает, что раз найден в 16 веке, значит выдумка. Ну, а потому есть... что они тоже не прослеживаются в истории. То есть. Э, а, ну э, я так понял. Я так понял, что он имел в виду, что там история переписана, естественно. Да, да, да, да. Он считает, что историю в 18 веке создали под ключ. А под ключ это в смысле. Ну, вообще выдумали всю, видимо. Ну, может, и... подключат, значит, был заказчик. Ну, вообще, там теория заговора очень явно прослеживается. Отрицание вообще всей древней истории, как Рима, Египта. То есть, судя по всему, историю это переписали по заказу рептилоидов, и пирамиды тоже для них построили, да? Ну, евреев-рептилоидов. Это одни и те же люди. Не знал. Ну вот, а... ну, к тому, что все-таки упоминания были. Ну вот, хочется просто упомянуть историков древности, да, которые все же описывали. Допустим, Диодор Сицилийский, это греческий историк первого века до нашей эры. Он даже сделал попытку описать геометрию. Также у Плиния-старшего, это уже римский писатель, рассказывает местные жители, они там даже запрыгивали на гладкие отшлифованные грани пирамид. Еще у Страбона есть упоминания. У арабского историка Абдель-Аль-Латифа, жившего уже в восьмом веке, тоже есть рассказ, что камни пирамиды покрыты древними письменами, что они возникли. Ты да. лучше скажи, почему он-то настаивает на том, что... Ну, как он доказывает свою точку зрения, что не прослеживаются пирамиды в истории? Он приводит пример крестоносцев. Вот крестоносцы не принесли никаких доказательств существования пирамид. Ну, простите, у них вообще цель-то была другая. У них цель была гроб Господня. они шли в Иерусалим. Долина Гиза, их не его... по пути. да, не по они подходили к границам Египта, да, такое было, потом их вышибли оттуда, они просто не дошли до того места, где есть пирамиды. Даже если предположим, что они их увидели, они все равно могли про них не упомянуть, потому что считали, что это неважно. Но, скорее всего, они них вообще не видели. Вот мне тоже кажется, почему-то считается вот этим человеком, что если пирамиды существовали, вот с древности, да, то они должны быть свидетельства. А может, людям просто были неинтересны все вот эти камни друг на друга составлены, и они в них вообще ничего такого не видели. Ну, пирамиды, ну, что то такого, да. Может, они там в Египте вообще за другими вещами приезжали. Так, ну если мы дальше пройдемся по этому же видео, да, вот э, там есть совсем уж комичные ситуации, где он упоминает бельгийского врача Жан де Бургоне и его книгу «Путешествие сэра Джона Мандевилля», и пишет, что он там о пирамидах не упоминает. Но он забывает сказать, что в нашем время это вообще книгу оценили бы как книгу из разряда научной фантастики. Ну, допустим, он там упоминает циклопов, троглодитов, гигантов, пигмеев, ну и прочих ты что Циклопы, троглодиты, пигней. Он тут перечисляется. Ну, то есть это совсем в таком в сказочном каком-то духе написана книжка, и ее приближение к реальности так весьма сомнительно. Дальше он упоминает Мартина Кабатника. Надо сказать, что Мартин Кабатник – это был чешский путешественник 15 века. И он был послан Гуситской братской общиной для того, чтобы выяснить, какая из церквей сохранила первоначальный христианский характер. То есть, опять же, мы видим, что у этого человека совсем были другие цели. И почему он должен был именно описывать пирамиды, ну, несколько непонятно. Может, просто вот правда вот этого кабатника, да, который вот ездил там в церкви, ревизировать, да? всему как бы и дело то не было до этих языческих сооружений там каких-то древностей, поэтому он про них ничего не сказал, вполне логично. Да, но если у него книга там, про описание церквей, было бы странно, если в книге про описание церквей было бы описание пирамид. Да, кстати, видно, что этот человек просто читает какой-то текст, это книга «Их величество пирамиды», автор Заморовский, в третьей главе, прям вот конкретно все эти личности да, описываются. Надо сказать, что автор вообще-то придерживается традиционного мнения да, по поводу пирамид. Но тем не менее, вот он описывает, как в истории, собственно, они открывались для нас уже. Ну, для... То есть фактически он, вот этот чувак, он взял из нормальной книги да. один отрывок и выдрал его из контекста. И сказал, вот видите, ничего там в истории нет. Да в принципе не то, что он выдрал из контекста, он просто читает и видит под этим что-то свое. Дальше еще на что обратил внимание. Он упоминает Доминика Тревиза, который он проводник, сказал, что народное название пирамид – холмы фараона. И как вот видите, ну какие же это пирамиды, это холмы фараона. Ну, вообще стоит сказать, что действительно в 1512 году у пирамид Доминика Тревизан побывал. Вот только автор забывает упомянуть, что в том же году их посетил и посланник французского короля Леруа со своей свитой. Его советник Жан Тено написал о Великой пирамиде. Для этой постройки недостаточно название «Чудо света». Правильно ли я понял, что вот этот человек в этом видео он говорит, что вот смотрите, был такой мужик, и он про пирамиды там ничего не сказал. В то, в то же самое время, в том же самом году туда ездил там другой мужик, и он про пирамиды что-то сказал, но как бы, автор про это забывает. Ну, в принципе, да. А вот еще по поводу вот, местного названия пирамид, типа там холмы-фараоны, да, просто забавно, почему мы вот, с позиции русского языка пытаемся как-то дать какое-то семантическое понятие, да, вот этому словосочетанию, а, учитывая, что при переводе может потеряться и значение слова холмы, и значение слова фараонов, то есть что это словосочетание значит там для местных и вообще как они это слово воспринимают, это совершенно другой вопрос. То есть нельзя с позиции одного языка, оценивать, как эти словосочетания бы воспринял человек-носитель другого языка. Захар, ты нам сейчас рассказал, какие аргументы он приводит, да, а, собственно, какая, какую цель он дает, вот, скажем, людям, которые строили эти самые пирамиды там, в 18 веке, да, вот с какой целью они это делали. Допустим, вот он нам доказал всеми этими аргументами, что да, пирамиды были построены недавно. Зачем? Достаточно, на мой взгляд, смешным образом объяснять, что Наполеон подсмотрел такую идею религиозного туризма да, у мусульман и решил нечто подобное осуществить в своей колонии, как он пишет. Что-то вроде Мекки. Для европейцев решил сделать или что? Он решил, да, просто зарабатывать на этом деньги. Гениальная схема, конечно. Поэтому он решил создать фейковую древнеегипетскую историю, сделать вот эти вот здоровенные непонятные штуковины. Потратить на это кучу бабла и отбивать в, бабла, в течение 200 лет. Потом потратить две сотни лет, дождаться, когда туда, туда придут туристы и профит. Ну, короче, можно отметить, что план Наполеона в итоге сработал. И туда действительно теперь ездят туристы в Египет смотреть на пирамиды. Я так понимаю, что все вот эти аргументы это такие разминочные, а дальше вот у него такая тяжелая артиллерия, да, идет? Ну, там вообще-то почти весь ролик обсудили, под конец идет критика радиоуглеродного анализа. Ну, как говорит, радиоуглеродный анализ фейк, потому что при его отладке использовались древние египетские артефакты. И если мы проверяли э, работоспособность радиоуглеродного датирования по вот этим артефактам, а если они фейк, то значит и, э, сам метод тоже фейк. Во-первых, да, радиоуглеродный метод датирования, он все же дает некоторую погрешность. Поэтому существует калибровка. Да, и там ограничение около 45 тысяч лет. То, что ближе 100 лет не поддается грамотному анализу, слишком большая погрешность. А, вот, и если мы говорим про проверку, то радиоуглеродный метод датирования, по крайней мере, проверялся другими методами, методами радиоизотопного анализа. Ну, и дендрохронологию еще можно было упомянуть по кольцам деревьев. Можно как бы совмещать один метод и другой метод, и в итоге получать, если ответы получаются примерно одинаковые, то уже можно быть уверенным, что... Да, то есть там погрешность есть но там не знаю допустим на сто лет ты ошибся, но никак там не на тысячи лет. Вот у меня такой вопрос, собственно вот по аргументации вот этого самого товарища. Он говорит, что радиоуглеродный анализ фейковый, потому что для отладки использовались какие-то вот древнеегипетские артефакты, правильно? Да. Ну конкретно ладья фара... Ну вот допустим. Это ну, судно фараона а... я не помню. Но при этом его основной тезис сводится к тому, что пирамиды были построены недавно. А он отрицает существование древнего Египта и фараонов тоже? Ну, вообще да. А, то есть... Он говорит, что это все выдумало, он и римскую историю отрицает, а -а -а. и много чего еще. Ну вот это все как-то усложняет картину, Потому что я-то думал, что он только пирамиды говорит, что пирамид не было, а все остальное это нормально. Ну просто кроме радиоуглеродного анализа. может, это не наш единственный метод датирования. Ну естественно. Ну поэтому... Не, ну то, что критика радиоуглеродного анализа у него несостоятельно так как бы понятно. Просто процессы, вот так скажем, вывода вот этих самых... Аргументов просто интересен, да? Потому что, видимо, дело не только в пирамидах, а вообще в Египте. Забыл упомянуть, что он говорит, все, кто посещал пирамиды, начиная с Геродота, обращали внимание лишь на три пирамиды в Гизе и других не видели. То есть была ли пирамида Хеопса? Как бы вообще-то в Гизе находятся три великие пирамиды Хефрена, Микерины и Хеопса. А, то есть, ну, таких банальных То есть элементарные уже... вещи, да, уже у него какую-то путаницу вызывают. Ну что, какой вывод мы можем сделать вот по, по этому видео, исходя из тех аргументов, которые мы только что прослушали и критику которых разобрали? Человек подвержен обычной когнитивной ошибки подтверждения, и что факты, которые укладываются его предположения, ему с радость, им с принимаются, даже если они не совсем соответствуют действительности, а факты, которые противоречат, просто отметаются или объявляются фальшивкой, без всякого а анализа. Сразу же говорится, что это все жидомасоны, евреи-рептилоиды, да. переписанная история под ключ. Если человек является сторонником такой теории заговоров, то я думаю, что и отношения должно быть соответствующие. Вот, ну, это был такой ролик в неизвестном нам человека, сейчас мы поговорим про более серьезную личность, можно сказать, мастодонта альтернативной истории. Мамонта. Мамонта. Да, но он не вымерший мамонт. Доктор геолога минералогических наук Игорь Давыденко. Как я понял, я посчитал, что он как бы нормальный доктор таких наук, действительно. Но мы, мы же помним, что и Фоменко тоже доктор наук, этому совершенно не мешает быть альтернативным историком. Человек такой достаточно в возрасте, он 34 года рождения. Нельзя сказать, что он совсем сторонник новой хронологии, но он часто ссылается на... Ну, говорите, вот уважаемые коллеги Фоменко и Носовский. Он, он говорит наоборот, что вот они часто на него ссылаются, на его книгу, и уж он часто дает им советы. В чем, собственно, а, видео нам скинули двухчасовое, где, вот, собственно, он сидит перед камерой и рассказывает нам про загадки Древнего Египта. А, в отличие от, от предыдущего человека, предыдущего ролика, он не отрицает а, древнеегипетскую историю, а, он, скажем так, а, отрицает какие-то отдельные ее эпизоды. Вот. Начинается видео вообще не с пирамид. Нет, можно тут начинается с того, что он перечисляет версии создания пирамид. Ну, то, что он говорит, ну, какие версии там Атланты, все эти гиперборейцы. И говорит, сейчас самое, конечно, популярное, это пришельцы с Риона ее построили. То да. есть то, что египтяне строили, даже не рассматривается. Да, то есть это не самая популярная версия. И, возможно, в какой-то степени он прав, потому что, ну, как бы, среди народа, наверняка, это не самая популярная версия. Это же официальная версия, как бы... Понятное дело, что она, скорее всего, неверная. Конечно. Да, есть, да. Очевидно. Какой моветон, придерживался. Да, да, <связь> <связь> да, ну вот, ну дальше он продолжает, то как Наполеон посетил Египет и, собственно, что он там делал. То есть про пирамиды сначала речи вообще нету никакой. То есть в отличие от прошлого человека он не говорит, что Наполеон построил пирамиды. Но он говорит, что Наполеон нашел границу тут на 120 лет раньше, чем это сделали англичане. Как он объясняет, то, что мы ну, вроде нашли же, не была печать поврежденная фараонская, то есть там была куча предметов, но то есть, Наполеон сделал все по хитрым. он значит, нашел эту пирамиду и скрыл ее со стены, чтобы не нарушить печать. Вот он посмотрел, как там все прекрасно, как там много всяких древних египетских вещей, потом там была же война, его там англичане выдавливали из Египта, он понимал, что ему как бы с собой все это не увезти, и он решил все это дело заложить обратно и решил, что он как-нибудь в лучшие времена, времена сюда приплывет. И как это доказывается? Почему человек, Давиденко, он считает, что так вот оно и было? Потому что, говорит, вот посмотрите, там какая прекрасная египетская вещь, но она почему-то стоит на каких-то там деревянных непонятных салазках, которые сделаны ужасно грубо. Как это так? Египтяне так хорошо могли работать с металлом и с камнем, но при этом деревяшки какие-то хреновые получались. Да, он там даже конкретно говорит, что возможно, возможно, только египтяне не умели обрабатывать дерево. Да, но он то это есть... и так он саркастически ну, говорит, да. как, может, потому что ну, понятно, что они умели, просто это наводил. Ну, ну да. дело, да. но, то есть суть в том, что Наполеон э, покидал туда зачем-то каких-то своих наполеонских вещей. Треуголок. Треуголка тут он хомон. Да. И это таким образом он скрыл свое присутствие. В смысле? Но он не, он не повредил печать, поэтому так. скрыл. Но зачем-то оставил там свои вещи какие-то. Чисто француз. напоржать. Да, например, вот там, что приводится пример? Кинжал. Кинжал из металла, из железа, с изображением волков. И вот Давиденко говорит, что, во-первых, египтяне не знали железа, во-вторых, они не знали волков. Ну, в принципе, да. Действительно, при Тутанхамоне, при мумии, два кинжала обнаружено золотой и железный. Ну, кстати, железный, только у него клинок железный. Да, действительно, египтяне не знали именно железа. У них в основном такая каменная и бронзово-медная цивилизация но, э, как бы он забивает упомянуть, что вообще-то есть официальная версия, откуда этот клинок появился. Да, это подарок хетского царя. То есть, в принципе, в древнем мире металл, ну, просто не имел широкого распространения. То есть, он исп... использовался в основном метеоритное железо. Метеоритное ну, железо, да. Почему? Потому что все-таки медные руды можно уплавлять при меньших температурах. Еще печи не были придуманы такие. Но Правда? смысл в том, что да, клинок не египетский, но он хетский, а хеты это современники. И они вот. знали волков. Правильно я помню просто, что метеоритное железо, его можно было использовать без обработки в каких-то классных печах, как со случай с железной рудой. Его не нужно Это фактически ты нашел камень, пошел, сделал из него кинжал. Ну не камень, ты нашел, Ну блин, ну да. Кстати, очень качественный. А дальше что это еще утверждает? Ну, кстати, если мы про предметы еще хочется упомянуть, ну вот, про маску то он Дахамона пишет, что вот, мол, она золотая, но ресницы у нее медные, они припаяны. Меня заинтересовало, думаю, ничего себе действительно, а как неужели медь припаивали каким-то образом? Вот, стал смотреть, и вообще-то в описании сказано, что э, вот все вот эти синие элементы, которые мы можем видеть на маске, да, это брови, ресницы и вот это вообще-то из стекла сделано, а не из меди. В чем еще прикол-то, что вот этот э, Давиденко, он же свои вот эти вот открытия удивительные делает э, по фотографиям. Он берет фотографию и говорит, вот смотрите, медные брови припаяны. Гадание по аватарам фактически. Много таких вещей, то есть мы опустим. Дальше много еще можно говорить про вот этот поход. Там двух половиной часовой ролик. Да, да, да. То есть надо как дальше уже переходить с этого. Что он, собственно, утверждает еще? Что многие древние артефакты египтяне создать не могли, это делали шутники из <смех> <С> будущего. <смех> ну или чтобы похвастаться, то что вот хотели поставить в Москву, типа у всех городов мира есть египетские обелиски, а в Москве, мол, нет египетского обелиска, нужно же, чтобы был, причем настоящий. И, значит, отправились там как раз, вот, собственно, я сейчас к нему-то перейду. Это известный такой Асуанский обелиск незаконченный, который вот в каменоломне, как он лежал, как его там... Делали, не доделали, так он там и остался, и лежал. Товарищ вот этот утверждает, что это вообще вот как раз попытка советских э, инженеров во время строительства Асуанской ГЭС в конце 50-х, начале 60-х, э, сделать московский египетский обелиск. Звучит как, да? Да, да. и как, как он, собственно, почему он, он, он вообще это говорит, что никаких свидетельств того, что раньше этот обелиск там был, нету. Говорит, вот смотрите, у меня значит, фотография германской экспедиции 1931 года. Посмотрите, здесь, мол, никакого обелиска нет. Показывает фотографию, а там она ужасно засвеченный снимок, где вообще кроме четырех пальм вообще ничего не видно. Уже в, на этом моменте можно было усомниться, но есть еще более сильные свидетельства. Есть книга, изданная этим, египтологом Режинальдом Энгельбахом в 1923 году. Книга про Египет, причем иллюстрированная, с фотографиями. И там есть фото... несколько фотографий вот этого самого обелиска. Причем э, самая ранняя из них датирована 1904 годом. Второе, на что он делает акцент большой, что пирамиды строятся из бетона. Тут он ничем не отличается от сторонников новых технологий Они, собственно говоря, это и утверждают. Но он на них и ссылается очень часто в своем ролике. Да, но он не то, что ссылается, он делает как бы такой аммашен, поклон в их сторону. Он говорит, что вот, типа, коллеги. Он не делает прямо конкретно ссылки на их труды. То есть он... Типа у него свое уникальное исследование. Но это уже древняя достаточно гипотеза. Есть свидетельство, что ее кто-то высказывал вообще в веке 18 -м. а в современности ее вновь стал продвигать такой француз Жозеф Давидович. Это, скажем так, изобретатель. Он изобрел геополимерный бетон. Ну, это необычный какой-то бетон, я не знаю, в чем там суть его. Мы будем считать, что это такой волшебный бетон. Да, волшебный французский бетон. И он, собственно говоря, когда изобрел этот бетон, он выдвинул гипотезу сказал, что вот пирамиды были построены из такого же бетона. Он сделал доклад на какой-то конференции, где-то в 70-х годах, чем вызвал очень бурную реакцию, типа, что новая гипотеза, действительно, может, так и было. Он привел, сказал, вот мол, в образцах есть вот следы алюмосиликатов. Отправились брать новые пробы, смотреть, и ничего такого не нашли, естественно. В общем, эту гипотезу очень быстро откинули. То есть она не просуществовала даже нескольких лет, как вот официальная нормальная гипотеза. А вот у меня более было... того даже извините ну, у нас же есть свидетельство незаконченных блоков есть каменоломни есть блоки которые начали выпиливать и да, ну, не успели и... завершить вот что еще хочу сказать то, что э, эта гипотеза приводится в пример ну типа что это проще проще типа залить форму и сделать какой-то блок его поставить на самом деле нужно еще взять камень и растереть его в пыль чтобы из него то бетон сделать это тоже очень трудоемкий процесс и, возможно, даже сложнее, чем просто вырезать целый камень, поднести его, поставить. Ну, кстати, он вообще описывает такую технологию, что, да, берешь камень, измельчаешь, берешь ил из нила, Ты да, да, грязь да, да, смешал да. и тогда у тебя тебе бетон готовый. Надо его отправить, сказать, давай, чувак, вот, измельчай камень, берай ил. Вот тебе медные инструменты, да, вот, вот нил. Кстати, про медные инструменты. Переходим к следующему утверждению вот этого доктора. Очень много у него идет отсылок, как у традиционных, таких альтернативных историков, что, ну не могли, египтяне не могли, вот, вот как делать все эти блоги, как утверждают вот, вот эти египтологи. Мол, брали некие там египетские вот эти медные пилы и что-то там пилили. Ну но ведь нормальному же человеку понятно, что это невозможно. Он, кстати, так говорит, типа, ну там песочек подсыпали, еще что-то, но ну, уже понимаете, ну <laughs> не могут же, типа, серьезные люди в это верить. На самом деле очень известный случай э, с одним из э, сподвижников Склярова, это кто не знает, председатель он или глава лаборатории, лаборатории альтернативной истории. Вот как раз такие люди, которые занимаются, ну, доказывают, что пирамиды строили там древние суперцивилизации. Ну вот, один из таких вот его сподвижников решил проверить, правда ли невозможно делать вот очень ровные такие отверстия в камне. Он взял медную трубку, подсыпал там песочек с абразивом. Ну, просто песочек с водой. Говорят, это есть абразив. Да? И вот вручную сверлил. Да, не обязательно с водой. Нет, с водой, с водой, с водой. Да, он там приводил, у него в статье есть, как он делал без воды и как делал с mm -hmm. водой. То есть с водой вот получалось вот как прямо у египтян. Таким образом он сам поставил эксперимент и показал, что вот это возможно. А, ну вот. Что, что с ним случилось дальше? Он, ну, он остался ушел. сторонником с Нет, он ушел оттуда. Сейчас, сейчас с ним я не знаю. То есть, естественно, мы разобрали это недалеко, там, два часа фильма, там, если каждый его аргумент разбирать, для этого потребуется, там, не знаю, пять часов подкаста, мало кто захочет это слушать, нам с ним будет это очень тяжело делать. Да это сам фильм тяжело посмотреть, меня хватило на 20 минут. но это нас хватило, понимаешь, мы же делаем для тех, кто послушал и подумал, что вот это клево Я сам тоже в свое время с удовольствием смотрел фильмы Склярова, и тоже думал, ах, как это современные гиптологи такие дураки... Поэтому нужно понимать, что не у всех людей, далеко не у всех людей, такая реакция, что у них кровоточат уши и не могут это слушать и смотреть, что многие это слушают и смотрят с большим удовольствием. Задача была такая, чтобы люди хотя бы ну, сомнились, сомнились. Может быть, пошли проверили сами другие аргументы, которые То есть мы буквально наглядно показали, что вот во многих вещах вот эти что первый, что второй товарищ очень сильно ошибаются. Можно предположить, что и в других, в других своих утверждениях, они тоже, но ну, мягко говоря, не совсем правы. Ну, в общем, если вы наткнулись на данный подкаст после просмотра какого-либо подобного фильма, в котором проливается свет правды на историю Египта, поливаются грязью все египтологи с официальной версией, то у вас есть замечательная возможность переосмыслить все то, что вы только что увидели, в свете того, что вы только что прослушали, и, возможно, вы сделаете какие-то другие выводы. Почему? Или, да, или решите, что мы тут три дебила сидим. Да, тоже возможный исход событий. Ну, в общем, мы попытались вот дать какой-то такой критический разбор вот подобного рода кинематографа. Возможно, кому-то будет это полезным. Я думаю, что на этой замечательной ноте, я, я не знаю, как у нас там в плане смысловой нагрузки получается ли какой-то конец из всего этого, да. но я думаю, что на этой ноте мы перейдем к завершающей рубрике нашего подкаста, которая называется «Интересный факт». Как вы, наверное, помните, если слушали первую часть. В которой мы расскажем вам какой-нибудь интересный факт, и фактом в данный конкретный случай станет наш критический разбор, так сказать, некоторых народных примет и попытка их рационализации с какой-то научной точки зрения. Ну вот, например, такая примета. Вечером ясное небо к похолоданию. Но объясняться это может следующим образом. Так как Земля испускает в космос инфракрасное излучение, да, и таким образом охлаждается, то наличие облаков может препятствовать этому излучению, потому что будет переизлучать обратно на Землю, ну действовать как-то так, сродни парниковому эффекту. Ну, и получается, что если над участком Земли небо ясное, то за ночь этот участок сильнее охладится, так, вот у меня сразу возникают на самом деле вопросы по поводу подобного объяснения. То есть, насколько сильно могут повлиять присутствующие облака на, так скажем, результирующую температуру, мне кажется, это большой вопрос. Ну, может быть и не сильно, но Там это хотя пару бы, бы какое-то да. рациональное Ну, пару зерна. градусов это довольно много. Но вот, ну, да, то есть, какое-то вот рациональное зерно можно в этом углядеть, но насколько вот это эффективно, вот, честно. Вот. Ну, это не страшно, потому что насколько эффективно другие примеры. В, возможно, просто кто-нибудь из знает какие-нибудь научные исследования Тему. Я Расскажи знаю еще, <свят> <примет>. помню, <свят> в школе <свят> такая синий. тема была, вот, проводили зимой, когда, в общем, как раз замеряли температуру, вот, когда есть облако над тобой, и когда нет. Подходит облако, и там на градус 2 температура поднимается. А, еще тоже такая примета погодная, если в поле далеко раздается голос, то будет дождь. А, но это можно объяснить, перед дождем увеличивается влажность воздуха, когда увеличивается влажность, увеличивается и плотность воздуха. Следовательно, и способность проводить звук. Есть какие-то вопросы по этой примете? Ну да, вот кроме, кроме того, что я никогда не слышал о вот такой примете, как, наверное, и многие слушатели. Ну вот это что-то такое деревенское. Как, как понять, что будет дождь? Мы-то сейчас прогнозом погоды пользуемся. Если прогноз погоды нет, то берите друга, тащите его в поле и... там. И орите. Да, да, да. И замеряйте расстояние, на котором слышно и на котором не слышно. А да, ну как понять, тут написано далеко. Далеко это... Это насколько далеко? Когда вы почувствуете интуитивно, что вот, вот уже очень далеко слышно, значит будет дождь. Ну и еще одна примета, я думаю, это будет последняя, да? Я, честно, тоже ее никогда не слышал, но вот существует такая примета, что если горшки легко закипают через край, к ненастью. Как можно это объяснить? Ухудшение погоды, как правило, сопровождается падением атмосферного давления. Суть в чем, что падение атмосферного давления при каких-то атмосферных явлениях может привести к тому, что точка кипения уменьшится, да? То есть, ну вот мы знаем, например, что в горах... Там температура кипения ниже, да, чем э, на Земле. То есть это связано с тем, что атмосферное давление снижается и там вода закипает не при 100 градусах, а там при 90, 80, 70 в зависимости от высоты. Снижение атмосферного давления может привести к тому, что вот, у вас будет из горшка выкипать. Так что если вы собираетесь что-то печь и кипятить в горшочках, то убедитесь, что атмосферное давление внезапно не понизится, а то все может убежать. Это точно работает. Общество скептиков отвечает. На этом наш выпуск завершен. На такой веселой ноте ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, нам будет интересно почитать ваши отзывы. Всем пока. Следите, где ваши горшки не давайте им выкипать через край. Интересуйтесь историей. Счастливо.